Попибикает он. Я тебе сейчас так попибикаю.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 самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Farming симулятор 22 и не только. Но ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Сразу же перейдем к списочку. Во-первых, это у нас новый мод на совершенно новый крутой трактор а, под названием Беларус мтз МТЗ-1221». Почему же он в моем топе? Да потому что он достаточно классно сделан. Ты посмотри, сколько у него здесь надстроечек разнообразных. Можно, значит, модификацию поставить, да, у него здесь есть на выбор 3 целых модификации. Как видишь, при изменении вот этого ползунка у нас меняется внешний вид нашего трактора. Здесь у нас поменялись фары, внутри кабины что-то тоже у нас поменялось и так далее. Следующая модификация у нас тоже, смотри, визуально меняет стиль нашего трактора. Далее у нас идет дизайн стекол, можем тонировочку поставить, можем какие-то надписи, да, нормальные такие э, на лобовое стекло запилить и так далее. Далее у нас, значит, здесь в настройках есть еще передний противовес, можно его регулировать, кстати говоря, да, от 360 до 450 килограмм, килограмм. Либо можем убрать его вообще. Пробесковый маячок можем также ему забубенить вот туда вот на крышу, есть такое дело. Далее, дополнительный топливный бак, который не просто у нас является каким-то элементом визуализации, да, нашего трактора, а еще и, как видишь, добавляет нам немножко Топливо. Ну как, немножко, на 100 с лишним литров. Смотри, было 135. Добавляем, значит, дополнительный бак. Становится 245 вместимость до бака нашего трактора. А это значит, что мы где-нибудь в поле на тяжелых полевых работах не заглохнем. И у нас будет всегда с собой топляк. Так, ну что ж, далее идем. на нас, значит, зеркала. Можно менять вот таким вот образом. Да, несколько у нас вариаций. А точнее, всего лишь две. Это стандартные и немножко пошире, которые идут у нас повыше. Далее мы можем крышу поменять. А, тоже у нас две вариации Одна, значит, стандартная, а вторая на экспортный вариант, так она называется. Далее у нас, значит, крепление фронтального подгрузчика. За это, кстати говоря, разработчикам отдельное спасибо, потому что в новых модах, да, ну или же в конвертах а, модов, например, с 19-й фермы а, разрабы почему-то не удосуживаются и не ставят новые погрузчики. Вот этот, например, от фирмы Quick по-моему он называется, да, и фирмы Хауэр. Остаются просто-напросто старые, там я не помню какой у нас был старый погрузчик, да, но на него, к сожалению, криво встают а, те, те, те погрузчики, которые имеются в 22 ферме, поэтому отдельное спасибо, что завезли уже сюда совершенно новую основу для погрузчиков, да, на которых а, погрузчики будут смотреться просто-напросто идеально. респектос ребятки, в правильном, как говорится, направлении а, движетесь. Ну что ж, далее, значит, на моноциклон мы с тобой еще не смотрели, да, это вот такая вот штукенция, а, которая у нас здесь а, встает вот сюда, вот на капотик, да-да-да, ну просто мы, я так понимаю, выводим вот его просто-напросто повыше. Далее, значит, смотрим, световое оборудование можем улучшить, а, тоже несколько вариаций, даже смотри, 3-4 вариации, 5 вариаций, 6, 7, 8 ни хрена себе, тут целых 8, друзья, вариаций размещения светового оборудования Различные лампочки добавляются, убавляются и так далее Далее давай посмотрим самое интересное, я давно хотел, это выбор колес Как хорошо сделано у нас в новой ферме, при выборе колес у нас меняется и вес нашего трактора Это вот такие вот, смотри, спаренные узкие колеса Есть вот такие вот тоже узкие колеса есть обычные узкие колеса, есть пошире узкие колеса. Капец, здесь только вариации колес на выбор. Есть широкие шины, да, смотри, у нас тут немножко шире база. В общем, и в целом широкие шины обычные. Двойные, смотри, задние колеса для большей тяги, как говорится и так далее. Да, на самом деле, очень интересно все сделано. Мне очень нравится. Очень много вариаций кастомизации твоего трактора. В том числе, конечно же, и замена цвета. Ой-ой-ой, какая же здесь цветовая палитра просто обалденная. Ты посмотри. Можем и в красный покрасить. Да, шикарно просто. Вот обожаю, да, когда есть а, свобода выбора, да, в чем-то. Можно реально любой цвет, который тебе привычный да, а, в стилистике, например, твоего фермерского хозяйства а, взять этот белорус. Единственное, что у него нет, так это номерного знака. Ну, Но, Давай сейчас попробуем прям при тебе. А, окей. Нет, друзья, у некоторой техники нет возможности налепить свой собственный кастомный какой-то знак Но это, ребятки, издержки небольшие Но это я не считаю, что сильно большая такая проблема Сам по себе трактор, конечно, обалденен Ну и давай посмотрим его, конечно же, более детально вживую Ну что ж, вот таким вот образом у нас эта МТЗ-шечка выглядит Да-да-да, все очень детально, я еще раз говорю, проработано Вот даже мы с тобой сейчас при увеличении вот так вот фонарик включим Ты посмотри, как только а, детализированно выполнен вообще вот этот движок Вот эта вся вот часть, это просто... Просто, ребятки, респектоз и уважуха. Обычно какой-то делают обмылок, да, залепляют картинкой сверху и, и так далее. Да. Ну, тут, смотри, все в деталях, просто проработано. Это просто э, шедеврального такого уровня, знаете, модификация, который просто обязан иметь в своей коллекции любой уважающий себя игрок фарминг-симулятор э, 22 -го. Напоминаю, что все вот эти модификации, все ссылочки на них есть в описании под данным э, видео. Переходи, качай все, как говорится, бесплатно и специально для тебя. Здесь у нас, смотри, тоже все как классно вообще сделано. Мне прям очень-очень а, нравится, как же выполнена эта техника визуально. Сразу же хочу сказать, что техника морается. Да, я ее тестировал. Пачкаются и колеса, пачкается и корпус. И пачкается у нас также и внутри... Давай посмотрим, конечно же, как он у нас, а, как у нас там внутри Уровнем своего оформления внутри он ничуть не уступает всем тракторам, которые сделаны в оригинале этой фермы а, То есть даже вот внутри, смотри, все в мелких деталях проработано То есть нет ничего замыленного а, Даже мы свет, смотри, когда включаем подсветочку у нас И вот на наших тахометрах тоже включается подсветочка Идеально Ну что ж, давай мы тебя заведем уже ты посмотри, ты видел, нет, как он заводится у нас? Видишь, да, вот тут ключик у нас внизу, вот прям на него по центру навожусь. Выключаем, ключик у нас тоже выключается. Да, это у нас фишка тоже тракторов, да, в 22 ферме, что у них даже ключик зажигания у всех теперь анимирован. И в этом тракторе, черт возьми, все в лучших традициях, поэтому, друзья, он в топе. А какой у него звук, ты слышишь? Нет, давай, давай сейчас запустим его с самого нуля. Ну, ты слышишь, как он звучит? Это просто какая-то песня. Ну и давай посмотрим, как, как у него работает освещение. Ну, мы уже видели, да. Все лампочки у нас работают отлично. Приятный такой мягкий у него желтоватый цвет. Давай посмотрим поворотники. Да. Поворотник у нас левый работает, поворотник правый. Все идеально. А как же сзади он смотрится? Также поворотнички все отрабатывают. Нормально, да. Стоп, огни тоже, смотри, светятся у нас. Красненьким таким, да, тоже достаточно приятным цветом. Единственное, чему, чему его не хватает, да, вот, например, мы сейчас вот едем, это немножко не хватает анимации вот этих брызговиков, к примеру, да, это первое. С двигателем вообще проблем нет. Смотри, там у нас, значит, все крутится. Вентилятор крутится у нас. Здесь еще что-то у нас крутится. Не знаю, ребят, как эта штуковина называется. Не силен я в технике. Но тем не менее, поясните в комментариях прошаренные люди. Короче говоря, с анимацией у него тоже полный порядок. Давай посмотрим, какие дополнительные, может быть, у него есть а анимационные элементы. Можно, кстати говоря, вот на ролик что-то покрутить, повертеть. Я так, друзья, и не дошел до этого, я не знаю. Он, Скорее всего, это отвечает за какие-нибудь окна, вероятнее всего, да? да. А, зеркала! Точно! А, можно с помощью ролика настроить вид зеркал. Да, вот это у нас, значит, справа зеркало, вверх-вниз... А, они оба сразу же меняются Да, видишь, положение, менять можно положение а, Зеркал, то есть это очень хорошо Дальше давай посмотрим Если мы две кнопочки зажмем То у нас что-то еще где-то меняется Только я вот не вижу что Видишь, мы можем и его тоже вверх-вниз опускать Ну что ж, давай сейчас мы с тобой прокатимся И послушаем, как он у нас звучит Просто великолепно, друзья Просто великолепного уровня Давай немножко скорости наберем Отлично Блин, ну просто шикарно. Обалдею я от такой техники, у которой не только внешний вид на, на уровне, да, на высоком, но еще и звуковая составляющая также, друзья, здесь на уровне. Послушай только, как он по-разному лязгает и бренчит. А теперь в кабине. В кабине, понятное дело, что он звучит гораздо тише, но оно и понятно. Не, ребят, этот трактор, конечно, заслуживает уважения, да, и я ему ставлю просто-напросто 10 из 10 возможных баллов. Пока что лучше трактора нашего а, никто не сделал. Да, мододелов у нас, к сожалению, недостаточно, чтобы клепать нормальную технику. Я не спорю, друзья, что есть нормальная уже техника от разных мододелов, но я выбираю обычно только самую топовую, сам, самую качественно а, проработанную. Поэтому не обессудьте, люди, если вы вдруг не увидите тут свою самую любимую топовую э, технику Ну и также предлагайте мне, конечно же, свою топовую технику в комментариях Будем также стараться в ближайших своих выпусках обозревать Ну что ж, это у нас был Беларусь Сарекс 12.21 Переходим к другому кандидату нашего сегодняшнего э, топа Да, про КАМАЗ мы поговорим попозже А на очереди у нас, друзья, ЗИЛ Находится у нас во вкладочке «Грузовики» И где-то вот здесь, да, тут две вариации у нас. Стоимость, кстати говоря, очень даже демократичная. Что есть у этого зела Ну и мы видим с тобой сразу же, сколько у него здесь есть возможных вариантов кастомизации. Во-первых, это вместительность кузова, либо 8 литров, либо 10 тысяч литров. Внутри Увеличенный такой бортик. Далее идем, у нас, значит, 15 тысяч литров. Вот такая вот уже сеточка появилась. Ну и, конечно же, вернулись мы обратно У нас все то же самое, только вот с такой вот еще трубой, я так понимаю Можно будет перегружать куда-то с помощью нее те или иные а, культуры Единственный минус в этом всем деле, что у нас при изменении кузова не меняется, к сожалению, стоимость Это пока что, ребятки, я так понимаю, косяк, да, мододела. Но я думаю, что в процессе он, он это все дело поправит Из элементов дизайна вариаций здесь целых 12 И, как мы видим, сразу же меняется у нас передок Пощелков еще немножко, здесь, друзья, я немножко не вижу, да, что меняется у нас Ну, вариации, видимо, специально завезли так много, чтобы потом к каждой из них привязать какую-то необычную детальку. Да, я так понимаю, мод все еще находится в ранней разработке, да, только-только его выкатили Но вы посмотрите, друзья, на эту детализацию Далее, значит, смотрим у нас варианты колес Ну, их тут немного, тут, смотрите, вот такое заднее большое можно надутое колесо поставить Видимо, какой-то, знаете, такого более проходимого а, уровня Либо вот такие вот обычные колесики Все у нас, в принципе, пока что все Также мы можем сделать а, поменять ему цвет кабины Как видишь, тоже вариантов здесь достаточно немало Можем поставить такой, даже красный а, Можем даже в белый покрасить, да, отличный тоже цвет Ну и так далее Ну и цвет дизайна, это, я так понимаю, цвет вот этой вот передней части И крыши плюс еще у нас тоже меняется, когда мы меняем а, вот этот позвонок. Далее у нас еще есть, смотри, настройки цвета. За что она отвечает? Сразу же выберем оранжевый цвет. Ага, мы красим кузов в другой цвет совершенно. Ха -ха, вот это интересно, кстати, сделано. И следующее, ну и тут понятно, ежу, что у нас цвет обода меняется. Все, друзья, работает. Единственное, опять-таки, повторюсь, что не меняется стоимость на все это дело. Я бы посоветовал разработчику все-таки взяться за это, конкретно пройтись по коду и установить, чтобы у нас, в, чтобы у нас когда мы меняем что-то, добавляем, да, добавлялась еще и стоимость к этому всему. А так, в целом, в принципе, этот ЗИЛ выглядит очень даже свеже, очень даже бодро. Характеристики ты видишь у себя перед глазами. Это 150 лошадиных сил, не меняется эта мощность. Да, нет здесь дополнительной возможности поставить движок ручная, коробка передач, 90 литров бачок. У нас 90 км в час он едет. И тут, ну, значит, вес и вместительность его а, кузова. Ну что ж, давай прокатимся на этом ЗИЛке. Заводится, в принципе, он достаточно неплохо. Проверка освещения. Фары работают, все у нас отлично, все у нас работает, давай проверим поворотнички, так, у нас, значит, левый, значит, у нас правый, все хорошо работает, также и сзади можно посмотреть, да, да, за все повороты отвечают отдельные лампочки, все, все как надо, короче говоря, сделано. Ну что ж, давай посмотрим, как он внутри. Ну, все по-простому, друзья. Раньше по-другому не делали, да, то есть тут без лишней электроники, только чисто приборы, да, у нас все необходимые рычаги переключения, да, педали и так далее. Нет, тоже внутри, кстати говоря, очень даже качественно все дело это сделано. Ну что ж, давай попробуем проедем немножко на нем газулечку. Смотри, газулечка работает, да, смотри, у нас педалька нажимается, рычаг переключения скоростей у нас тоже работает, тоже нажимается Подсветочка имеется Жмем поворотник Мигает соответствующая лампочка Жмем еще один поворотник ми Мигает тоже лампочка Подсветка э, приборной панели Тоже смотри имеется Ну что ж давай выезжаем Немножко проедем Как же хорошо тарахтит его вот двигатель Когда находишься в кабине А если мы наружу выйдем Ну-ка давай-ка прокатимся Неплохо звучит, да неплохой достаточно звук. Вообще мне нравится, когда у техники не слизанный какой-то звук с какой-то оригинальной техники, а именно какой-то свой. То есть это очень-очень добавляет а, к шансу того, чтобы этому моду быть в моих обзорах. Колесики крутятся, карданный вал, смотри, тоже вращается, анимация есть. Даже смотри, здесь у нас, значит, снизу под колесами вот эта вот рулевая ось. Да, она он тоже анимирована Зачастую бывает такое, что колеса крутятся А, а вот этот рулевой механизм стоит на месте Здесь тоже, друзья, все, как говорится, продумано В этом плане все нормально Конечно же зелок этот заслуживает также уважения Этому зелку я ставлю оценочку 8 из 10 возможных баллов Ну для, это для того, чтобы разработчику Было к чему стремиться а, Брызговики можно анимировать, это раз Со звуком можно более тоже четко Поработать, потому что немножечко Все-таки плосковато он а, Звучит, особенно на высоких скоростях Это 2, ну и все мелкие погрешности Какие-то тоже подправить, типа Дерганные анимации рычага, да а, Добавить озвучки, когда у нас Переключаются передачи, ну это я думаю, мототодел сам решит и сам доделает. Я лишь только а, от себя делаю определенные выводы, да, и даю некоторые подсказочки. Да, и еще чуть не забыл про, про его другую конфигурацию, которая у нас вот с такой вот а, заправкой сиелок, я так понимаю. Да, сюда можно загружать определенные какие-то, не знаю, вообще сюда можно загружать все, что угодно, как показывает у нас вот это окно. Все, что угодно можно перевозить вот в этом вот зелке. Единственный, главный самый его плюс, конечно же, это вместительность. Главная, конечно, особенность у него это необычный вид Вот с такой вот сзади коробочкой красного цвета Которую, я так понимаю, можно покрасить А может быть даже и нет Пиши, пожалуйста, что ты думаешь об этом зилке Также делись своими какими-то крутыми модами в комментариях Ну а мы переходим, конечно же, к КАМАЗу Как же без него? И у нас, друзья, КАМАЗ тоже завезли более-менее качественный. Давай посмотрим и на его тоже характеристики. Этот КАМАЗ можно найти также в разделе грузовиков. И он находится у нас вот здесь. КАМАЗ самосвал. Вместительность стандартного кузова составляет 6000 литров. Можно ее немножко, я так понимаю, прокачать. Здесь у нас немножко другой кузов, да, смотри. Но вместительность та же. Далее смотрим на 8000 литров у нас кузов. Да-да-да, вот такой интересный Дальше на 10 тысяч литров Ничего себе, самый большой, да, кузов Который можно на поставить, это 10 тысяч литров Достаточно вместительный, достаточно Неплохо а, смотрится Из элементов дизайна здесь немножко продуманнее Все сделано, да, помимо того, что у нас меняются Всякие обвесы, еще и меняется Конечно же стоимость этого всего дела Это мне очень-очень нравится И когда ты играешь, например, с упором, с упором На тяжелую экономическую сложность Вот эти вот все нюансы, да, на обвесы Они очень даже привносят Какого-то большего интереса смотри, мы меняем. У нас тоже стоимость меняется. Очень много вариаций дизайна. Как ты видишь, 10 штук аж целых. У нас меняются. И, у нас меняются и зеркала. У нас меняются и какие-то э, на лицевой части, смотри, элементы. На самом деле, это очень-очень круто, что есть такой большой э, выбор. Дальше, значит, идем по креплению. Я так понимаю, заднее какое-то крепление нам добавляется. Ну-ка, давай посмотрим. Да, у нас, как видишь, здесь его нет сейчас. Добавляем крепление, и все, в принципе, смотри, добавляется. То есть мы можем с помощью этого крепления цеплять еще какую-то дополнительную я так понимаю телегу и также есть отбойник ну и стандарт без ничего далее значит есть здесь возможность поставить на него другие двигатели и они также друзья с измененной стоимостью стандарт у нас стоит 210 лошадиных сил далее идем 240 Далее 260, и причем смотри какой интересный факт Когда мы ставим 260 э, лошадиных сил, у нас кабина приподнимается Видимо движок настолько объемный, да, что приходится кабину аж приподнимать Для того, чтобы его туда э, поместить Следующий двигатель у нас все Вот на самый мощный двигатель 260 лошадиных сил И стоимость тоже достаточно внушительная За него придется немножко отвалить бабла, если ты хочешь максимально прокачанный себе э, камаз Далее значит, смотрим на выбор резины так, так, так, ты посмотри, как сразу подбросила. Тоже, друзья, работает как надо все Когда мы меняем резину, у нас меняется и стоимость Вот такая есть резина Вот такая есть резина Еще вот такая резина есть И опять вернулись к, к, к стандартной Да, несколько у нас вариантов резины на выбор Ну и также, друзья, конечно же, изменение цветов Как же без них? И тут их тоже, друзья, достаточно хорошее такое количество Меняем цвет кабины Меняем, значит, цвет кузова и можно поменять также а, цвет обода нашего Камаза. Ну и, конечно же, знаков у него тоже я а, не вижу. Ну что ж, вот такая у него стоимость, да, перед глазами у тебя все. 95 километров он едет, 175 литров у него бак, ручная коробка передач и даже, смотри, подсвечивается, какого, какой фирмы у нас а, шина. Достаточно неплохо, неплохо так сделано. Давай посмотрим, каков он же на самом деле, на практике. Вот просто-напросто походив возле него, понимая, что он выполнен на том же примерно уровне, что и вот этот вот белорус, да, который мы уже с тобой посмотрели. Смотри, какое внимание уделено мелким а, деталям. А давай посмотрим, каков он у нас внутри. Заходим в кабинку и тут, друзья, тоже полный порядок. Ты посмотри, какое внимание уделено деталям. Подсветочек у нас приборной панели имеется нажимаем на поворотник даже вот этот рычаг управления поворотником у нас смотри, двинулся, да, в сторону и причем не только в одном положении а еще если мы нажимаем в другую сторону поворотник, то у нас двигается в другую сторону капец просто, как же я люблю такие качественные модификации давай заведем же двигатель раз, единственный нюанс не хватило нам анимации на ключ зажигания но это, друзья, не так сильно критично ну что ж, вот таким вот образом давай еще раз послушаем вот таким образом у нас стартует, запускает двигатель наш а, КАМАЗ. Давай посмотрим на подсветочку. Так, фары работают. Поворотники у нас отрабатывают, все мигает, все мерцает, как надо. Задние поворотнички тоже, смотри, отрабатывают. Отлично, стоп-сигналы тоже отрабатывают, тормоза, смотри, у нас работает Самое прикольное, что у этого Камаза имеется, это анимация, смотри, брызговиков но ну, это вообще просто-напросто сказка, обожаю такие моды, где вот даже внимание уделено вот таким небольшим деталям, казалось бы Смотри, брызговички у нас тоже отрабатывают, в зависимости от того, куда мы... И едем просто-напросто классно сделано Проверял, значит, я его Он у нас пачкается, да как нужно Во всех местах Сигнал, кстати, сигнал забываю проверить у некоторых транспортных средств Вот так у нас сигналит наш э, КАМАЗ Кстати говоря, уникальными сигналами Также обладают и Беларусь, и вот тот вот ЗИЛ Ну что ж, давай попробуем протестируем Проедем немножко на скорости Тяжело он идет со стоковым двигателем Надо был самый мощный поставить Слушаем, ребят, как звучит. Не, ну звук просто обалденный. Я вот сейчас прокатился, да, он постоянно меняется. Постоянно как-то из одного положения в другое переходит. Ровно все в лучших а, традициях фарминг-симулятора 22 Также у него есть физическая моделька. Вообще у всей техники, которую я сегодня продемонстрировал, есть физическая моделька просто-напросто для того, чтобы не растягивать слишком сильно видос. Я просто-напросто продемонстрирую вам на этом а, КамАЗе. Ну что ж, КамАЗ, друзья, заслуживает также уважения и должен обязательно попадать в копилочку любого уважающего себя а, фермера, фаната фарминг-симулятора 22 -го. Ну что ж, вот такой у нас сегодня получился топ. Я надеюсь, он тебе понравился. Напоминаю, что ссылочки на всю технику ты сможешь найти в описании под данным видео. Ну и также пиши мне, предлагай, какие еще топовые моды по этой игре ты знаешь. Только реально пиши какие-нибудь качественные и топовые. И, возможно, в ближайшее время они окажутся на моем канале в ближайшем видео Также, если ты думаешь, что братишка Скретч что-то недорассказал, что-то упустил То поругай его в комментариях, напиши ему, что я лажаю И я, друзья, обязательно в ближайшем видео исправлюсь И дополню недостающую конструктивную информацию по этому поводу и на эту тему Ну что ж, а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся, продолжение, конечно же, следует